Ну, я не знаю, строительная пила. Фирма, э, этот, как его, корм. Мы не любим слово подопечные, мы не любим слово клиенты и так далее, и тому подобное. Для меня они обычные работники. То, что происходит здесь, гораздо разумнее и правильнее, чем некоторая такая отстраненная реабилитация или там полезная дневная занятость. Более половины содержания мастерской эти люди зарабатывают своими руками, свои зарплаты они зарабатывают своими руками, и это, ну, скажем так, большой плюс. Варвара живет дома. но ну, Сейчас достаточно много времени проводит на тренировочной квартире. Мы очень сильно надеемся, что эти проекты тоже найдут какое-то продолжение. И будет возможность у людей жить самостоятельно, ходить на работу самостоятельно. И это ну, такой вот действительно кусок нормальной взрослой жизни. А В отеле работаю с Андреем домики шлифовал и крюльшки шлифовал но это дело евреи дело было задание нарисовать ну ты мне таблицей а когда в последний раз смеялся я не помню <свят> я сделал смотри сам сделал медаль такую вот я сделал но бог будет у меня по-любому все у меня будет здесь нормально здесь будет кухня пока что здесь будет кухня на самом деле ковер хочу себе хороший купить вашаня мой дом моя крепость Если мы говорим о том, что люди имеют право на достойную жизнь с особенностями, то это совершенно невозможно сделать без того, чтобы они работали. Мы пытаемся изменить отношение к себе как к инвалиду, отношение к своему ребенку как к человеку, который никогда ничего не сможет, никогда не будет жить самостоятельно и так далее. И ну, если нам это удается, то мы очень счастливы.